Доброго времени суток. 812 фото представляет обзор программируемого переходника M42 Canon EOS. Переходник имеет такой вид. Сделан целиком из металла. Ничего нигде не торчит. Выглядит надежно, достаточно тяжеленький. На переходнике установлен чип программируемый, который позволяет автоматики фотоаппарата подтверждать фокусировку при фотографировании. Это чип программируемый, это значит, что мы в него можем вписать, запрограммировать параметры нашего объектива, который собираемся использовать, его фокусное расстояние и светосилу. Также данный чип нам позволяет ввести коррекцию точки фокусировки. Это необходимо для того, чтобы мы всегда могли фотографировать без фронт- и бэк-фокуса. Настроить переходник можно достаточно точно, и количество бракованных снимков по непопадению фокус значительно уменьшается. Какие же объективы мы можем поставить через такой переходник на Canon? Это любые объективы с резьбой м 42 Таких объективов очень много. Это и старые советские, и немецкие, и японские. Эти объективы значительно дешевле, чем современные автофокусные аналоги. А по качеству картинки зачастую не уступают, а то и превосходят современные автофокусные объективы по стоимости всего лишь в две, три, четыре, ну, шесть тысяч максимум. Нет, есть, конечно, очень дорогие объективы, но даже среди дешевых не автофокусных М42 объективов есть просто уникальные, очень хорошие вещи. Например, можно поставить старый советский объектив Юпитер 37 АММС один из самых популярных советских объективов. Он стоит всего лишь 2-3 тысячи. При этом обладает очень хорошей картинкой и очень хорошей резкостью. Для этого достаточно всего лишь накрутить объектив на переходник. А переходник, как обычный объектив, установить в фотоаппарат канам. Все надежно, ничего никуда не падает, все держится. Ну вот, например, нашел у себя в закромах. Старый немецкий полтинник 51.8 1.8 C из На него я переходник уже установил. Очень мне он нравится. Сегодня буду ставить триаплан 2.8 100 мм. мейер оптик Гордец. Объектив достаточно редкий, с достаточно интересной картинкой. Среди современных аналогов, я бы сказал, не имеет. Художественный объектив. Итак, Берем наш переходник, берем объектив М42 резьба, накручиваем. Теперь мы его установим на камеру. Камера у нас сегодня Canon 600D, ничего особого, без объектива. Откроем. И поставим, совместив метки, как обычный объектив Canon EOS. Все. Объектив установлен. Ничего нигде не болтается, не трясется. Объектив не падает. Теперь мы перейдем к настройке нашего программируемого типа. Включим фотоаппарат в режиме M. Проверьте, чтобы шаг изменения экспозиции был 1 треть и V. Иногда бывает 1 вторая. В данном случае необходимо 1 треть. Также проверьте, чтобы наша выдержка была не длиннее 1,6. В моем случае 1,8, она короче, ее мы и будем использовать. Значение чувствительности значения не имеет. Ну и когда мы первый раз устанавливаем переходник на фотоаппарат, по умолчанию у него прописано значение диафрагмы 1 и 4. Сейчас мы это изменим. Программирование переходника сводится к четырем простым действиям. Первое. Мы должны ввести наш переходник в режим программирования. Второе. Мы должны выбрать соответствующий пункт, который мы хотим запрограммировать. Это ввести светосилу объектива, фокусное расстояние или ввести коррекцию фокуса. Третий пункт. Мы должны ввести э, те данные, которые мы хотим. И четвертый пункт. Мы должны выйти из режима программирования. Теперь по порядку каждый из этих пунктов. Сначала мы должны войти в режим программирования. Для этого нам необходимо сделать снимок 1 с выдержкой не длиннее 1,6, с диафрагмой 64. Теперь необходимо сделать снимок с диафрагмой 57 и с диафрагмой 64. Теперь наш переходник перешел в режим программирования. Это можно увидеть, Потому что минимальное значение диафрагмы, которое можно задать, стало равно 1,0. До этого было 1,4. Значит, мы вошли в режим программирования. Следующий пункт. Нам нужно ввести диафрагму объектива. Для этого мы войдем в первый пункт. Это наша диафрагма F2. Сделаем снимок. Теперь. Мы должны ввести ту диафрагму, которая соответствует нашему объективу. В данном случае 2.8. Зададим 2.8. Сделаем снимок. Теперь мы должны выйти из режима программирования. Делаем снимок с диафрагмы 57. Теперь 64. Теперь опять 57. Теперь наш переходник вышел из режима программирования. Теперь мы не можем открыть диафрагму больше чем 2.8. Чего мы и хотели сделать. Мы запрограммировали первый пункт диафрагму. Теперь мы запрограммируем фокусное расстояние нашего объектива. В данном случае оно равно 100 миллиметров. Аналогично переводим чип в режим программирования. Делаем снимок на диафрагме 64. Теперь делаем снимок на диафрагме 57. И еще раз 64. Теперь наш переходник опять перешел в режим программирования. Чтобы войти во второй пункт, режим 2, в режим ввода фокусного расстояния, Необходимо задать значение диафрагмы, равное 2,2. Задали. Делаем снимок. Так удобно. Теперь мы вошли в режим ввода фокусного состояния. Теперь нужно ввести фокусное расстояние. Оно у нас равно 100 мм, а ввести мы должны значение цифр 00100, то бишь 00100. Поехали. Согласно инструкции вводим значение диафрагмы. Нулю соответствует значение 20. Раз. Два. Теперь нужно единицу. Это, и это соответствует нашей единице. И теперь опять два нуля. Теперь нужно выйти из режима программирования. пятьдесят семь, шестьдесят четыре, пятьдесят семь. Теперь мы вышли из режима программирования. Смотрим. Диафрагма 2.8, как мы и задали в первом пункте. А фокусное расстояние нашей системы теперь составляет 100 мм. Проверить это можно, сделав снимок и посмотрев экзив. В данном случае я прописал значение 100 мм. Коррекция фокуса вводится примерно таким же образом. Нам необходимо ввести значение коррекции фокуса от единицы до 31 вот. Однако фокусировку проверять несколько сложнее, потому что после каждого программирования нам придется делать пробный снимок, чтобы оценить точность подтверждения фокусировки. Обычно на это уходит порядка 10-15 минут. Вот. Ничего сложного. Я показал, как вводятся команды первых двух пунктов. Команды для третьего пункта вводятся аналогично. Соответственно, инструкции, которые находятся на сайте 812 фото. На этом обзор закончен. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Будем рады всех видеть. До свидания.